Или вот помните известное утверждение, что якобы Рамзан Кадыров где-то сказал, что он убил русского солдата в 16 лет. Я был уверен, что он никогда такого не говорил. Да и на момент начала Первой чеченской войны Кадырову было 18 лет. Но я не знал, откуда взялся этот фейк, кто его придумал. И вот мне добрый человек помог и подсказал. Оказывается, эту фразу придумала Юля Латынина. Еще одна, э, как бы женщина. И еще одна как бы журналистка. Сказала она эту фразу в эфире Эхо Москвы в далеком 2006 году. Сказала дважды. То есть это не была оговорка. И вот представляете, достаточно одной такой фразы, брошенной где-то бессовестной тварью 14 лет назад. А круги ходят и ходят по информационному пространству до сих пор.